Всем добрый день! У нас продолжается румлика разминка для ума. До этого мы рассмотрели систему с нижней разводкой однотрубную вертикальную движением теплоносителя с разносторонним присоединением отопительных приборов рассмотрели мы два варианта а конкретно автоматизированную систему отопления установкой автоматических регуляторов расхода и второй вариант мы рассмотрели с ручными балансировочными клапанами которые устанавливали непосредственно в ту же самую систему и продемонстрировали расчет сейчас принцип тот же самый единственное система поменялась стала система с верхней разводкой также однотрубная вертикальная тупиковым движением теплоносителя тема осталась та же единственная система с верхней разводкой. Принцип тот же самый, ввиду того, что это однотрубная система, их рекомендует проектировать начиная с 3 этажа и выше но ввиду того, что у нас уже пример готов мы можем взять исходные данные с программы Oventrop WZC 5.0 где мы уже посчитали мощность отопительных установок помещений. Здесь приведем в кратком режиме я скажу вас основную информацию перед каждым разделом. А все остальное если вы в первый раз попали непосредственно на это видео есть на моем канале двух плейлистов: компьютерные технологии в темах тгв и системы отопления можете открыть плейлисты, открыть и там более подробно рассматривается непосредственно все элементы сейчас мы приступаем непосредственно к расчету для этого мы должны перейти в программу damfoss so3.8 и посмотрим как проектируется отрисовывается на эти элементы системы отопления в этой программе итак переходим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 Вот у нас программа Danfoss ESO 3.8. Что из себя представляет программа, какие окошки, какие иконки здесь присутствуют. Мы рассмотрели уже ранее, предполагается то, что вы уже подготовлены и начинаете выполнять в этой программе, зная основные элементы. Приступаем к расчету однотрудной системы отопления с верхней разводкой, вертикальной, кипиковым движением теплоносителя с разносторонним присоединением отопительных приборов. Две магистрали расположены в помещении и они теплоизолированы. Обратная магистраль располагается по полу, подающая магистраль по потолком. Первым делом, что мы сделаем, это возьмем данные из программы Вентропа ЗЦ 5.0, из-за того, что они у нас уже есть. Если у вас магистрали не прокладываются на чердаке и в подвале, то есть эти помещения у нас лишние, я их просто удаляю. Если вы прокладываете в этих местах, то ни в коем случае не удаляйте, то есть у вас добавляются эти помещения, и в них прокладываются соответствующие магистрали. В подвале обратная магистраль, а на чердаке соответствующая подающая магистраль. У меня все магистрали прокладываются в помещении по первому этажу по полу обратно а подающие соответственно прокладывает под потолком второго этажа Набираем исходные данные, которые нам потребуются для расчетов. Приступаем к отрисовке вашей системы отопления с верхней разводкой вертикальная. Рубная, с тупиковым движением теплоносителя, с разносторонним присоединением приборов. Сначала себе делаем небольшую заготовочку в виде перекрытий и в виде одного помещения, чтобы в дальнейшем все у нас благополучно отрисовалось. Ввиду того, что у нас отопление только на двух этажах и размещение магистрали, нам нужно два этажа, три перекрытия. Если у вас подвал и чердак еще, то тогда понадобится 5 перекрытий, и будет 4 у вас этажа, два этажа жилых, один чердак, один подвал. Так, нам нужно три перекрытия приступаем к отрисовке По поводу узла управления. Ввиду того, что программа раньше разрабатывалась именно для двухтрубных систем. Поэтому, когда мы заходим в источники, то здесь ни в коем случае не ставьте смесительные узлы, как это происходило не в двухтрубных системах. Вот на трубных системах данный смесительный узел не работает. Поэтому устанавливаются только точки подключения. По сути, считается до первой арматуры, уходящей на узел управления, как вот здесь, вот и продемонстрировано. Последующим, если вам необходимо посчитать какую-то зависимую схему подключения, вы берете стороннюю программу, можно ту же программу Danfoss рассчитать, исходя из тех давлений, которые получили. А чтобы увидеть эти давления, давайте здесь поставим еще одно устройство, а конкретно насос. Будет говорить о том, что здесь у нас насосное теплоснабжение направление можно повернуть программа не распознает как обозначен насос можно было оставить и в предыдущем варианте ну а насос просто поставим для того чтобы поделить напор и расход непосредственно в этой точке и так вот все мы разрисовали нашу схему указали определенные узлы не забываем о местных сопротивлениях я здесь указал только в двух местах подающие обратно с одной стороны и с другой соответственно стороны если где-то у вас еще есть загибы и тому подобное при помощи первой закладки где есть соответствующие местные сопротивления все их расставляете приступаем к расчету Расчет мы будем производить двумя способами. Первый расчет будет с автоматическими регуляторами расхода. Второй расчет будет с ручными балансировочными клапанами. Как они устанавливаются, я не продемонстрирую на этом примере. Давайте приступать к первому способу. Растаем регуляторы расхода. Будем брать регулятор расхода ABQM. Регулятор расхода ставится в основание. Приступаем к расчету. Напоминаю, если у вас ползунок к расчету дошел до 50% есть грубые ошибки, неправильно что-то вы сделали, отрисовали и тому подобное, она вам их покажет и продемонстрирует. Достаточно нажать на ошибку, она встанет в то место, где у вас и там а ошибка существует. Если у вас дошла до ползунок до 100%, то в этом варианте в случае отсутствия ошибок делать ничего не надо, а в случае наличия ошибок нужно будет исправить ошибки в результате расчета либо проектирования вашей системы отопления. Итак, приступаем к расчету. Так, что обозначает данная ошибка? Для того, чтобы ее исправить, вспоминаем правило, что однотрубные вертикальные системы рекомендуют проектирование свыше трех этажей. Если вы откроете руководство, там будет таблица при расчете однотрубных систем в зависимости от количества отопительных приборов в тайке. Чем больше прибора в стояке тем больше получается коэффициент ограниченный и тем самым исчезает вот эта ошибка в настоящее время то есть я исправить ее не смогу по одной только причине. так как у меня в стояке располагается только два отопительных прибора поэтому либо увеличивать количество этажей но у нас здание двухэтажное и вспоминаем еще раз правило что для вертикальных однотрубных рекомендую применять при количестве этажей 3 и выше и остальные ошибки у нас исправлены остались именно только эти, то есть, если мы сейчас там нажимаем, то это везде та же самая ошибка по приборам принцип исправления я сказал то есть, тогда нужно применять в данном здании не данную систему отопления а просто другую систему отопления поэтому когда будете проектировать систему многоэтажных зданий то есть там вот этой вот ошибки скорее всего не будет по тем причинам так как в многоэтажном здании там от 5 9 и выше этажей поэтому увеличивается коэффициент затекания граничный и тем самым расчетное значение получается меньше чем э, граничное и это условие проходит вот такая вот ошибка вернее ошибки, но ну, это у каждого отопительного прибора результаты у нас есть почитал то есть подобраны все диаметры подобранные настройки регулятора расхода в таком виде для однотрубных вертикальных систем с верхней разводкой то есть можем получить только такой вариант да и еще один момент с нижней разводкой в предыдущем видео мы такого не получили потому что у нас количество приборе, вернее количество приборов в стояке было 4. Здесь тоже 4, но они соединены последовательно. Там было по одному части два прибора и по второй части два прибора. В сумме получается 4. Как бы четыре этажа если бы развернуть, и сделать такой вот стояк вертикальный Для четырехэтажного здания у нас бы все прошло. Может быть и для трехэтажного прошло, но это нужно рассчитать. Поэтому вот эту вот ошибку в данном варианте я не смогу исправить. Только путем уменьшения количества этажей. И поэтому считается система с верхней разводкой менее теплогидравлически устойчива. По сравнению с системой с нижней разводкой. Где там применяется достаточно в стойке трубопроводов. То есть идут две трубы. А здесь у нас как видим одна труба. Ну по 3 метра, то есть 6 метров. А там 4 трубы. По 3 метра получается 12 метров вот такие ошибки в данном варианте при автоматическом режиме оставляем в таком виде расчет давайте рассмотрим второй вариант расчета при ручных балансировочных вентилях как будет рассчитываться данная система куда нужно установить эти балансировочные вентиля и так приступаем установки у нас ручные балансировочные свинители это основание стояка дальше на кольцо ставится и ставится на систему итак начинаем расчет и смотрим исправляем соответствующие ошибки в результате расчета у нас сложилась та же самая ситуация что непосредственно автоматическим регулятором расхода у нас везде единственная ошибка которая идет на приборах Та же самое о том, что при увеличении количества приборов в стояке имеется в виду не параллельное присоединение, а вообще количество в стояке. По сути, можно считать, что вот это вот бинарное присоединение. Чем их больше приборов, количество этажей выше, и требуется при проектировании вертикальных однотрубных систем свыше трех, начинать с трех этажей и выше. Поэтому здесь я ошибки также не исправляю, оставляю в таком варианте. По сути, для данного дома необходимо проектировать другую систему, как вариант однотрубную с разносторонним присоединением приборов, потому что там у нас этой ошибки не было, так как было 4 прибора в стояке, и длина была вместо 6 метров 12 метров в два раза больше. Тем самым у нас значение затекания расходов прибор было меньше, чем ограниченное значение затекания прибор, которое описывается внутри пособия по данному программному обеспечению. Можно открыть табличку при расчете однотрубных систем и там приводится в от того, сколько у вас в приборов, и разветвленных, а вот именно по одной трубе, которая идет, тем лучше для системы, снабжения этих стояков поэтому еще раз повторяю однотрубная система с верхней разводкой менее теплогидравлическая устойчива по сравнению с однотрубной системой с нижней разводкой вертикально все у нас почитало дальше исправлять не имеет смысла по той причине которую я озвучил выше на затем расчет окончен всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных расчетов и проектов до следующего видео